Сегодня праздник у девчат, сегодня будут танцы и щеки девушек горят, с утра горят румянцем, что у меня тоже горят щеки. Всем здравствуйте! С вами снова я, Ирина, и сегодня у меня э, такой будет выпуск, посвященный тому, что вас уже сто. я безмерно счастлива безмерно очень рада и решила что сделаю сегодня необычное такое видео где покажу вот эту вот куча одежды которая здесь лежит за меня я решила показать все что я вам пошла господи вам все что я шила за все время с того момента как начала шить Потому что видео я снимала не сразу, да, то есть шить начала раньше, чем начала снимать видео. И некоторой одежды нет, нельзя увидеть в моих видео. Вот вам, но это не все, кстати. Там еще не стала брать у ребенка толстовка одного, одна у одного ребенка толстовка, у второго ребенка толстовка. Не стала, короче, это брать. Еще э, я подарила э, штаны спортивные сестре своей двоюродной, Шила еще сестре своей младшей шортики и маечку, короче, и халатик, вот. Короче, э, хочу вам показать, сегодня будет такой показ мод, я вам буду показывать эту свою одежду и расскажу немножко о ней, какие у меня, вот, ну, что я вообще поняла э, в плане материала, да, в плане носки той одежды, которая сама сшита мною, вообще начинала я именно э, с нижнего белья, загорелась шить. И э, шила, э, думала, буду шить трусы, что это самое легкое, что там на них надо, э, кусочек ткани, да, резиночки, копейки. Думаю, сейчас как нашу себе трусов, с ума сойти. Но, как оказалось, это было неверное решение, да, это самое сложное вообще шить трусы. Э, и э, там бюстгальтеры, да, лифчики. Давайте по-простому, лифчики. Вот, но у меня есть модельки которые я шила и даже трусики себе все-таки шила я их носила и они до сих пор еще есть то есть прекрасного качества и даже есть один бюстик это я вам все покажу в конце вот ну что погнали так с чего мне вообще начать давайте начну с халатиков наверное потому что халатики ну это были первые вещи вот у меня есть вот такой вот халатик я не показывала как его шить сейчас я вам покажу как он сидит и у меня где-то еще вот вот такой халат вы видели у меня есть видео как я его шила давайте начну с халатиков покажу вам халатик вот это Секси-пекси халатик. История этого халата такая. Я нашла просто вообще в, на ютубе. Девушка там шила такой халат, показывала, как его сделать. И тоже решила шить у него такие вот рукавчики. Вот. здесь добавила, значит, себе кружавчики. Да? И такой же халатик я шила своей сестре только из такой какого-то лимонного что ли цвет такого вот такой цвет был, а ткань была такая же, она тоже носит. Но когда я его шила, я короче не поменяла на утюге, ну не отрегулировала утюг и долбанула, так стала гладить, утюг положила и у меня сделалась дырка. Представляете, я и шью, а на ткань там да купила себе, я ее шью, а у меня тут такая дыра. И я помню, кружавчики вырезала сюда красиво, у меня получилось очень круто, я наделала много дырок, и вот так вот у меня были такие у нее цветы, вот здесь вот, прозрачные, вырезала эту дырку, да, а кружевая, вот этот там цветочек, такой розочка, он был из плотного такого кружева, хорошего, вот, ну, этот халатик вы видели, вот, ну, видео, по крайней мере, есть, что мне здесь не понравилось, ткань классная, вискоза, очень приятная к телу, но она вытянулась вот по вот этой части, как это называется, видите, немножко такой какой-то валанчик, подвытянулась, ну, не знаю, я в нем тоже хожу, а, единственное, он мнется по страшному, он вот так вот кинешь, поднимешь, все, вот, кстати, поставьте мне лайк, пожалуйста, потому что мне пришлось все это перегладить для вас, чтобы это все красиво выглядело. Поэтому поставьте сейчас же паузу, поставьте лайк, мне будет очень приятно. Или как там это называется? класс, лайк, лайк, да? Да. Вот такой вот холодец, это вы видели, который жутко мнется, но быстро гладится. Вот, потом я начала шить себе топики. На топике я не могла найти выкройку. Это был просто какой-то дурдом. Я не могла найти выкройку. И где-то там смотрела, как кто шьет и пыталась пожить. Вот это, я его называю топ Леди э, Гага. Я не буду даже его вам мерить. Это очень смешно, как он у меня на как стоит. Ой, простите. На груди стоит вот такими вот... Короче, вы поняли. Вот. Но он очень прикольно шит, Он двухсторонний. То есть, видите, с этой стороны тоже идет такая же ткань. Вот так вот. А сзади обычная, вот, в один слой. А здесь в два слоя полностью. Атлас ужасный, ужасный, дешевый, отвратительный атлас. Потом я вот такой топ шила, Этот уже более-менее... Не знаю, может, сейчас вам сниму. Короче, если я буду выглядеть симпатично, то сниму, как я вот в этом выгляжу. И вот такие вот шортилямбы я шила. Вот к нему здесь такая резиночка пошита вот так вот. Вот так. И, кстати, были еще вот такие шортики к халатику там ушиты. Вот, вот такие вот. Обычные, простые шортеля. И сестре я тоже сшила шортики и маечку. Почему-то топ я сестре нашла. Выкройку. Ну, потом я по той выкройке делала себе. Я сейчас постараюсь вам здесь оставить. Вот тут вот, да? Оставить эти фотографии, какой я сделала топ сестре. И шортики какие. Вот. Ну, вот как-то вот так. Слово секис можно говорить в ютюбе? Секис, не секис? Нормально получилось? Ну, это мои такие первые попытки, поэтому мне кажется... Ой, простите, очень даже ничего. Шортики. Позже я поправилась на 3 килограмма. Короче, потом в моей жизни началась полоса, которая называется... Шить очень шить было нечего, но очень хотелось. То есть выкроек вообще не было нормальных. Было лето, не было нормальных выкроек. А я прям разошлась, мне очень хотелось шить. И я себе почему-то решила, что я в этом буду ходить. Топик, не смотрите, он покупной. Я купила вот такую юбку. И в этой юбке я поехала и щеголяла на море. Я бы не прекрасно там проходила, меня ничего не смущало. Не думаю, что сейчас я выйду в такой юбке здесь где-нибудь в городе. Но у меня все-таки и тетенька, а мне 37, скоро будет. Вот, ну, в принципе, вот такая вот она. Сейчас, э, сейчас еще из этой же серии, когда шить очень хотелось, но нечего было, да? Сейчас я вам покажу. Ну вот как я, и в этом я мог... я ходила, как-то сказать, на моречки, тоже ходила на моречке. Вот, ламочку надо подтянуть. Но, по-моему, у меня немножко маловат, Тесноват и маловато. Наверное, подожду, когда подрастут мои племянницы и, и мадам. Я не знаю, о чем я думала, когда я делала такую длину. И считала, чтобы вот так вот ходить. Тут же ветер дунет, все, раздует нафиг, все. Короче, вот так вот. Это тоже. Сейчас, кстати, еще у меня есть вот такая же ковтенка из этого материала. Но она актуальна даже сейчас. Сейчас я вам покажу, как она смотрится. Вау, черт! <looking> <catwalk> я чертовски Красиво! Вот, кстати, влезла в шорты, несмотря в свои прошлогодние, несмотря на свои лишние 3 килограмма. Вот такая вот ковтенка, в принципе, сейчас же так модно, да, здесь широко, тут высоко. Поэтому, думаю, самое то. Вот она актуальна даже сейчас. В ней можно, в принципе, ходить. Как вам? М? Так, пока в шортах покажу вам. Но этот топ вы видели, кто э, смотрит меня. Те видели, как я его шила. А кто не смотрит, то первый раз подключился. Вот такой вот льняной двухсторонний топ. Вот. В принципе, сейчас такая жара, можно уже надевать. Я думаю, даже вот так вот в принципе ничего. Можно выйти куда-либо. Я его сделала из остатков. Потом я захотела... Попробовать себя на сложненьком. И шила рубаху. Я довольна очень рубахой. вот Пуговки надо было побольше чтобы сделать. Вот, короче. Рукавчики я закатываю обычные. Прикольная, прикольно белая. Рубаха сшитая из обычной бязи. То есть, вот еще у постели Прикольде... Приколдесно же! Приколдесно! Я на ТикТоке помешана. Кто знает, тот поймет, да? Yes. А, и давайте сразу накину вот эту кофтеночку, которую я практически не ношу. Она, кстати, ничего смотрится, только с рубах. Сейчас, если не угорю, вообще здесь... Жарковато все это одевать. Ну и я ее вот так вот я носила, только рукава у меня были спрятаны. Сейчас я вам покажу. Короче, а рукавчики у меня были закручены и спрятаны. Здесь какая хрень получилась с этой кофтой. Выкройка у этой кофты была, здесь внизу, знаете, пришивалась какая-то тонкая ткань. Вот, ну, я такой не хочу, это было модно, хрен знает когда, да, когда вот здесь вот кусочек такой висит. куда вот модно, как бы торчит. А там была так задумана кофта, как будто здесь смешно мне. А как будто здесь такой кусок какого-то непонятного шифончика. Вот шифончик кого вот висит. Короче, помните, были такие кофтеночки. А здесь хочешь вот так вот сделать, вот так вот. Бруталити. Все, переодеваюсь, а то жарко. А я, значит, еще не знаю, в чем мне летом ходить. Смотрите, как оказывается рубах, прикольно смотрится. Сейчас можно выйти вот на улицу тепло, я могу так пойти. И такая телочка, да, такая хоп-хоп-хоп. Ну, хоп, хоп, с ума сойти. У меня муж, там с ребенком гуляет муж. И я так выйду, дорогую, он завалится, завалится. Будет ходить нельзя прикрывать. Амино. Э эту толстовку я назвала ритуально. <с poner riding> а знаете почему? Короче, это потом, значит, я решила, что я мастер. Мастер, мне надо срочно толстовку. Нашла, значит, выкройку толстовки. Вот такую вот дурацкую здесь с этими молнией. Вот здесь без резинки, вот такая вот. И, значит, что я с ней сделала с толстовкой? У нее был тонкий капюшон обычно, а я сюда сама, вам видно вот-вот, вшила -вот, черный второй, ну внутренний капюшон. Была жутко собой довольная, но не так часто ее, кстати, носила. Мне захотелось какую -то красную, потом я думала ее разрисую. Много, короче, потом вышивку на ней сделала, много, короче, чего. Ну и вот такая толстовочка. Ну ладно, я ее одену. Вот. Вот такая моя наилюбимейшая, наилюбимейшая. Я ее только так таскаю, только так, но ну, уже не таскаю. Как похолодает, так сразу одеваю. Тут у меня тоже вот такой капюшон. Слушайте, я забыла вам показать брюки, точно. У меня же еще брюки. Точно. О, пилять! люди, да это же просто бомба брюки. Вы знаете, я когда их шила, они мне понравились, а потом... Э, у меня часто like, бывает, если я их сошью, а потом мне кажется, что какая-то фигня, что-то сделала не то. Хотя, я вот я их... Ну, они теплые, это шерсть. Я их... Блин, они такие кайфушные, оказывается. Вот когда одеваешь, и ты чувствуешь, что это на тебя пошито, что все у тебя прям в жопе удобно, хорошо. Все, талия Натальи. Ну, я немножко понравилась. Я уже говорила, да? Вот. А так талия Натальи, бедра на бедрах, ну это шикардос. Мне надо такие брюки летние. Это же бомбина. Они так с кросами смотрятся вообще. С ума сойти. Сечу, у меня джинсы такие. Чуть-чуть брюки, да? Вот. Что с этими брюками был прикол какой? Ой. А что с ними было? А я их распарывала сбоку. Вот здесь. Распарывала. И у меня так тю слетает, короче, этот распарыватель, и я задеваю вот здесь рядышком. Ну, вы не увидите, я тоже не вижу. На ощупь можно. Я потом это все залатала, все как положено. Ну, короче, они у меня уже такие немножечко полипанные. Вот так вот, друзья, забыла вам показать самое главное. Бюстик. Так, короче, бюстики. Вот этот шикардос. Я ошила сама. Я, кстати, вчера, когда гладила одежду, гладила и думала, Ира, блин, неужели это ты вообще шила? Какая ты молодец. Некоторые вещи я даже не помнила. Ну, то есть я смотрела и думала, а как что я шила, шила сначала, потом-то? Короче, модель, да, Анжелика. Анжелика, оказалось, мне очень идет. Никогда не думала, не, не мерила. Здесь пушап, я его не носила, сейчас объясню, почему. Здесь пушап, короче, идет. Я купила все вот эти, подобрала сама, я разобралась, как смерить там правильно грудь, чтобы выбрать чашечки правильно. Ну он вообще идеально, он как это, как покупной, как магазины просто. Вообще с ума сойти. Смотрите, красота. Почему-то здесь желтые. Ничего, да, что здесь желтые? А здесь <связывая>, такие стальные. Ну, не суть. Здесь вот бантички такие приделала, да? Вот тут вот. И, короче, он идеально мне сидит. Еще пушапчик все это поднимает, значит. Но в чем прикол? А, вот сюда в бюстгальтер, вот сюда, вот в эту часть, вот в эту вот часть вставляется а, внутри такая не тянущаяся неэластичная сетка ее не было в магазине тканевом здесь у меня который рядом и я ее потом эту эластичную сетку нашла и заказывала в интернете и сейчас она у меня лежит и ни хрена никакие личке вообще не шли не знаю почему хотя вот у меня все получилось и вот я решила заменить а здесь должна быть обязательно неэластичная, и я решила это место короче заменить и вставила сюда знаете что Фатин. А фатин оказался такой колючий. Он не так сюда вкалывался. Он вот здесь вот через шов. Я как его там не обрезала, не убирала. Он, короче, вка вкалывается. Вот сейчас вот вроде ничего не колется. Но надо попробовать. Может, нормально будет. А я все это дело забросила и просто положила. И всю эту красоту. Чашечки вот так вот. Красиво же, да? Вот. Еще я делала себе вот такие вот бра. Бра называется называются, да? Вот такие тоненькие. И, между прочим, делала и щеголяла в таких на моречке. Вот прекрасно. Было очень хорошо. У меня птички маленькие, поэтому самое то, короче, у меня было. Все дышало. Мне нигде ничего не сядло. Тоже вот так отдыхала мое тело. Вот, таких я сделала даже два, ну, второй я уже его просто сносила. Он такого, э, как, такого какого-то винного цвета был. Вот. Ну что, дорогие мои, я надеюсь, вам понравилось. Может, что-то оказалось полезным. Что я хочу сказать, что выбирая ткани, никогда не знаешь, как она себя будет вести потом. Особенно если ты, ну вот как я, да, не профессионал, самоучка, никогда не знаешь, как она себя поведет. То есть, есть ткани, ты купил, а они потом мнутся. Я ориентируюсь на то, короче, чтобы мне было приятно к телу, чтобы это были натуральные материалы, чтобы это все дышало. Не было никакой аллергии, ничего вот этого колючего и неприятного. Я лучше куплю себе что-то подороже, какую-то ткань, но зато буду довольна в носке. Вот, всем пока. Спасибо за просмотр. Я очень люблю вас. Спасибо, что вы подписываетесь на меня, что вы со мной, что нас уже сто. Надеюсь, пока я снимаю это видео, от меня не отписались люди. Вот, все, всем пока, подписывайтесь на меня, ставьте лайки, все, всех люблю, целую, пока!